вообще этот курс был для меня полностью новым, потому что это для меня все новое, я только перешла в новое подразделение, это было очень интересно, и вы мне очень помогли, даже этот, я иногда даже сидела, сейчас я вам в старитейлинг, нью в вот, какие такие слова, У меня обучение, и я их на самом деле стала применять в работе, это когда мы делаем какую-то рассылку или хотим о чем-то рассказать, и вы мне подсказали о том, что, да, София, немаловажно, текст не должен быть огроменным, То есть там должно быть, по сути, только то, что должны знать люди. И это должна быть правдой, и чтобы там не было много воды и какого-то лишнего, да, излишества. Ну, и как бы все, ну, вроде как. Я, конечно, понимаю, что этот больше курс был для... Ну, как бы это я как поняла. Этот курс был больше для тех, кто продвигает, наверное, свою страничку, там, не знаю, в Инстаграм, да, в Телеграм-канале свой канал, либо Facebook или контакт. То есть у нас. Чего? Для нас это как бы мы не продвигаем наши странички, у нас для этого есть специальные люди, кто этим занимается, кому мы платим денежку. Ну и как бы вот. А, спасибо мы... вам на этом. Спасибо, София. Mm -hmm. Очень вам огромное спасибо. Я с таким удовольствием вас смотрела. И у меня еще продолжение курса будет с понедельника. Понятно. Смотрите по поводу